Всем привет! Сегодня очередной урок а, по SDL, по, библи... по использованию библиотеки SDL. Все уроки взяты вот от Судова, а, но в некоторых уроках а, будет встречаться от Себятина. А, не во всех, но в каких-то будет, а, соответственно, ну где-то я, возможно, чуть-чуть больше покажу, а, вот. Поэтому, поэтому, но основа, то есть я иду по этим темам. И если в теме указано, к примеру, вот сегодня урок 12 модуляция цвета, то вот она будет рассмотрена. Соответственно, соответственно, я не буду отступать от автора этого всего. Так вот, кому не интересно смотреть мое, мои лекции, ну, точнее, такие, можно сказать, пересказы, то смело переходите на этот сайт и. Все, смотрите лайкайте подписывайтесь все такое вот так вот сегодня урок 12 и в уроке 12 у нас модуляция цвета ну что это такое вкратце вкратце это просто смешивание цветов то есть вот такую картинку я тоже взял вот у автора этих уроков и соответственно они будут смешиваться и как это все выглядит ну что тут нового нового на самом деле из предыдущих если взять предыдущие уроки то в принципе нового только только только одна функция вот она sdl set текстур color мод а, то есть мы сначала загружаем текстуру то есть это все я думаю вам уже знакомо по предыдущим урокам здесь ничего нового не добавилось. здесь она загружается текстура используется библиотека sdl image вот она вот она прилинкована дальше то есть вот загружается с файла текстура мы узнаем ширину там высоту и все такое и дальше дальше рисуем ее мы ее рисуем но ну, вот новое это у нас sdl текст text, текстур color mode что она делает давайте сначала у нас перейдем в справку В справке написано используйте эту функцию для установки дополнительных там каких-то э, значений цвета э, вот <coughs> ну и дело в том что здесь по хорошему по хорошему должен был бы быть пример и он есть ну, даже не пример а формула Вот смотрите что здесь написано это короче формула, как высчитывается отрисовка, ну, отображение этой текстуры. То есть берется, ну, по пиксельно, к примеру, и берется текущий цвет пикселя и умножается на color. Что такое color? То есть, это по каналам идет. Вот здесь мы устанавливаем тексту текстур, color mod. То есть это непосредственно текстуру, которая применяется. И устанавливаем значение канала RGB. Соответственно, вот здесь будет выбран нужный канал, то есть установлен канал, и, к примеру, вот здесь 64. Да? Если э, пиксель был э, 255, к примеру, какой-то, то, соответственно, вот здесь 255 было бы умножить на, если по красному каналу, по R, то это было бы 64 делим на 255. Короче, в результате что-то у нас там получается. Смотрите. Смотрите. Вот, вот, вот, вот, вот здесь еще новое, ну как новое. Для этого урока были добавлены обработка нажатий клавиш. Соответственно, по QWE мы увеличиваем RGB каналы, а по трем кнопкам сниже ACD. Уменьшаем те же значения. Теперь установлено. Давайте посмотрим. Давайте установим в 0,0. Вот так вот: 0,00. То есть, смотрите, сейчас у нас вот эта вот картиночка. Цвета будут установлены в 0,000. Давайте попробуем запустить и посмотрим, что увидели. Что получится. Что получилось? Получилось везде черный цвет. А почему черный цвет? А потому что. Потому что. С Следуя этой формуле, у нас был какой-то текущий цвет пикселя. Дальше по всем каналам у нас установлено 0. Соответственно, 0 разделить на 255 было что? 0. И неважно, что умножить на 0, было 0. Соответственно, вот такой у нас цвет. Теперь давайте установим начальное значение rgb. Давайте канал 250 r по... Ну, красный канал, установим 255. Теперь смотрите, и здесь, и здесь красненькое. А почему красненькое? Ведь здесь должно быть беленькое, а тут красненькое. Красненькое так и осталось. А это осталось тоже красненьким, а вот здесь вообще черное. Ну, давайте посмотрим вот здесь. Или давайте вот синий посмотрим. Да? Что у нас такое синий? RGB, blue. Это значит 00255. К примеру, у нас идет отрисовка 255. Мы знаем по каналу... <coughs> по каналу Blue 255. Давайте посмотрим, где тут эта формула. Где она тут? Давайте по всем трем каналам посмотрим, что у нас должно получиться. Ну, там, где у нас синее. Да? Итак... 255. Давайте это мы установим R. И сейчас то же самое посчитаем для всех трех каналов. R, G, B. Теперь смотрим. По R. Канал R. У нас установлен 255. Знаешь вот здесь 255. А, там где у нас синенькая, у нас же там текущий цвет 0. 0 только блюда. Теперь давайте так вот 255. 250, а, не-не-не, вот, 0, 0. Короче, вот что получается. Вот, смотрите, мы устанавливаем модуляцию цвета, да, RGB, 255, 0, 0. Дальше, когда рисуется а, область, где у нас синеньким, да, где у нас по R и G по нулям только B, только blue, 255, то вот во что превращается эта формула. Здесь будет 0, здесь будет 0, и здесь будет 0. Поэтому везде там черный цвет. Там, где рисуется у нас красненькое, о, давайте 255, то что у нас получится? 255 разделить на 255 будет 1. И умножить на 255 будет 1. Теперь давайте там, где у нас беленькая. Беленькая это у нас все по 255. Здесь же по нулям установлено. Здесь тоже 0,0. И что у нас получается? Почему красненьким? То потому что остается после всех вычислений вот только красный канал. Read channel. Вот. G и B тоже по нулям. Поэтому у нас, у нас, у нас мы видим, что у нас там где беленькое остается красненьким, когда мне красненькое остается красненьким. Теперь давайте поменяем каналы. Вот я нажимаю Q и у нас увеличивается красный канал нажимаю W, у нас увеличивается зеленый, вот. нажимаю и, ну Е, у нас увеличивается синий, вот. Как вы видите, с помощью модуляции цвета можно, я думаю, достичь каких-то интересных эффектов в ваших играх или в ваших приложениях, то есть иметь какую-то картинку и в какой-то момент просто какие-то цвета Убирать, либо немного видоизменять. Здесь увеличивается, уменьшается на 32, но вы можете на меньшее значение. Поэтому можете поиграться, можете поиграться с какими-то картинками, которые насыщены разными цветами. И возможно у вас получится, вот такое часто бывает, случайно получается очень красивый какой-то эффект. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.